Привет! Смотрите, как ускорить или замедлить видео в ТикТок, сделать ролик приватным, заменить лицо на видео, наложить голос или сохранить музыку видео социальной сети без значка ТикТок. Но перед тем, как начать, нажмите лайк и подпишитесь на канал Hetman Software.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 TikTok — это платформа для создания и публикации коротких видео с музыкальным сопровождением. Напоминает сеть Вайн, Instagram или YouTube. TikTok как отдельная социальная сеть появилась еще в 2017 году. Выкупив приложения Musical.lu и объединив их в 2018, он стал одним из популярных приложений среди подростков и сейчас у платформы более 5 миллионов пользователей с 150 стран. Вначале это было просто приложение с комедийными видео, но сейчас это возможность зарабатывать и рекламировать что-либо. Как ускорить видео и сделать slow motion? Есть два способа. В первом случае нужно нажать «Добавить видео» и кликнуть по иконке «Скорость», выбрать нужную нам 2x, если мы хотим ускорить в два раза, а если хотим сделать очень быстрым, то выбираем 3x. Точно так же можем сделать slow motion. Просто нужно выбрать скорость или 0.5x, или 0.3x. А вот что, если мы хотим заменить лицо в TikTok? В этом нам помогут очень крутые эффекты. Мы можем скачать приложение под названием Snapchat, где выбор масок очень большой и обновляется каждый день. Или же выбрать эффекты, которые уже есть в TikTok. Как же это сделать? Все, что нам нужно, это нажать «Добавить видео», снять нужное нам видео, и подобрать эффект в иконке «Эффекты». Там есть разные группы, например, в тренде, новые, «Селфи», «Кошки», «Собаки» и так далее. Также можно сохранить эффекты, которые вам понравились, чтобы использовать их постоянно. Для этого просто нажмите на «Эффект» и на значок «Сохранить». В такой способ мы можем добавить эту маску. Следующая фишка будет связана с звуковой дорожкой, а именно, как наложить свой голос на видео. Все, что нужно сделать, это выбрать видео и по правой стороне кликнуть озвучка, а далее на функцию добавить звуковую дорожку. Обязательно задержать кнопку до того момента, пока вы говорите. В такой способ мы можем добавить звуковую дорожку на видео. После того, как вы запишите свой голос, нажмите на кнопку «Сохранить». Эта функция будет очень полезна при записи каких-либо рецептов или же просто когда нужно подставить свой голос под видео. Как сохранить видео в TikTok? Что немаловажно, это когда мы уже сделали и опубликовали наше видео, нужно его сохранить. Для этого нужно просто открыть приложение видео и нажать дополнительные функции. Найти там сохранить видео и нажать. Ждем пока оно загрузится и готово. Также после этого появится иконка поделиться. А как сделать так, чтобы видео видели только мы? Тут тоже нет ничего сложного. Просто при публикации в иконке «Кто может видеть это видео» нажать «Приватные». В этом случае вы можете хранить много видео и выкладывать время от времени. Сегодня также мы разберем, как сохранить видео без надписи TikTok. Первый способ. Можно скачать видео с водяным знаком и подрезать в редакторе InShot. Просто изменив размер самого видео. Это один из самых простых способов. Второй способ, который полностью сохранит качество самого видео, это запись экрана. Но так можно сделать только в случае, когда вы сами снимаете видео, а не добавляете уже существующее. То есть включаете запись экрана, открываете видео и перед публикацией нажимаете на обложку. Таким способом вы снимете видео без водяного знака и в отличном качестве. И это все. Но перед тем, как мы закончим, нажмите лайк и подпишитесь на канал Hetman Software. Но у нас есть еще много интересного для вас. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с фишками ТикТок, с радостью ответим в комментариях. Спасибо за просмотр и до встречи!